Привет всем! Готовлю сегодня интересный рецепт, блюдо интересное, кабачки с мясом. Для этого нам понадобится куриная грудка, филе, лук. Из этого мы сделаем начинку. Так, потом 400 грамм кабачков, 2 яйца, чеснок. Мука сколько возьмет, должна быть консистенция, как на оладе, Две ложки столовой сметаны и горчица у нас пойдет в начинку. А, также сыр. Сейчас, секунду. Вот, кусочек сыра пойдет у нас также в начинку. Так, для начала мы режем кубиками. И филе режем полосками и обжариваем все по отдельности. А пока у нас жарится лук и курочку, потом пожарим. Берем терку крупную и трем кабачки на крупной терке. Затем мы процедим сок марлей. Теперь это мы солим. Перчим. Сюда выдавливаем через чесночницу чеснок, Вбиваем два яйца, ложим 2 сметаны, 2 ложки сметаны и размешиваем. Перемешала. Чеснока буквально там два зубчика. А то у меня там была такая куча, что можно подумать полголовки сюда надо. Чуть-чуть ну, же сок остался. Так, перемешала. И теперь же сюда мука. Мука. Опять перемешиваем. И добавляем до тех пор муку, пока она не будет такое, как на оладьи. Так, Прошло 5 минут. Подрумянились у нас края. И теперь мы на одну сторону выкладываем нашу начинку. Выкладываем начинку. и Посыпаем тертым сыром тертым сыром и закрываем как, накрываем одной стороной как чавурек придавливаем вот и теперь еще раз накрываем крышкой и две э, минутки с одной стороны две минутки с другой стороны и в принципе готово ну вот и все такое блюдо вот у нас получилось я его готовлю не первый раз очень вкусная. Моей детворе нравится. Пробуйте. Вам тоже должно понравиться. Кто любит кабачки. Вот. разрезы. Там мяско можно и с фаршем делать. Кому как удобно. Все, Спасибо, что смотрели мои видео. Что периодически заходите на мой канал. Приятного аппетита. Всего хорошего.